Всем привет! В этом видео расскажу и покажу, как работать и использовать CRM-систему, вот так она называется, Trello, для удобства ведения вашего бизнеса. Вот, собственно, весь функционал. Для начала вам нужно зарегистрироваться. Нажимаете кнопку, тут все понятно, имя, почта и так далее. Но я не буду это делать, у меня уже зарегистрирован, просто нужно войти в эту систему. Так. И... А вот, собственно, так выглядит внутри система. Вот тут доски есть. Вот, допустим, это мои доски, я работаю уже тут, а, но мы будем создавать а, с вами новую доску, чтобы показать, как вообще, что, что делать, как применять ее, для чего это надо. Нажимаем вот на эту кнопку доски изначально, также, сначала создадим доску новую, вот нажимаем создать новую доску, а тут пишем заголовок, допустим, это выбираем какой-нибудь э, фон создаем все вот создали мы доску тут нужно э, вести заголовок списка допустим делаем М -м, грубо говоря в нашем случае какой бизнес ведем э -э, берем допустим список создаем это Допустим предложение, да, предложение. Раз. Вот делаем также еще одну карточку создаем предложение, допустим переговоры, допустим материал. В нашем случае было добавить еще одну карточку допустим на этапе регистрации и покупка все а что это такое в общем сделать мы создали тот функционал который будет служить нашему бизнесу то есть проводником человека от этапа предложения до этапа покупки как это работает указывает допустим берем грубо говоря человека любого ну, если мы работаем в соцсетях Берем, грубо говоря, какой-нибудь. Вот, допустим. Вот человек. Понятно. Купирую Дмитрий Генчик. Я просто показываю, у меня уже создано. Нужно добавить карточку. Пишем тут. Дмитрий. Все, заходим в его карту врывается вот такой функционал тут мы вводим данные его вводим тут смотрите скайп. берем skype skype обязательно проверять Skype. вот так вот по порядку Ставляем. проверяем skype но ну, я уже на каких-то э, этапах записывал такие видео ну, кому полезно будет, пускай применяет. Так. Вот скайп. Есть, есть человек такой, вот. И обязательно город. Пиши неофото молодого получается. <coughs> Вс. То есть, данные его тут занесены. Вс. Также, что нужно сделать? Нужно поставить метки. Что это такое? метки это допустим вы вот предложение да сделает. сейчас я вам покажу вот как у меня допустим сделано э -э, точно не помню вот смотрите допустим нажимаем метки и тут отображается дал сайт какая система регистрация нейтральный там взять больше меток эти метки создаются просто берешь допустим дал сайт метку сайт создать вот видите у него появилась дал сайт также можем еще создать одну метку нейтрально Ну, вот. вот нейтрально так что еще нужно допустим, сделать <coughs> чек-лист что это такое чек-лист это такая штука интересная вот допустим смотреть действие это, вот у меня на ДВ. Смотрел, понравилось, не понравилось, еще день. Это пошаговый этап, то есть процентовка у вас, насколько вы работу выполняете. То есть слежение. Вы сами себя отслеживаете. Допустим, тут пишите песню. Добавить. Вот. действие, И тут добавляете, допустим, на. Ну, раз, смотрел, допустим, два, потом, там еще, интересно, три, пять, четыре допустим там регистрацию но ну, можно тут ставить регистрацию можно нет можно в метках поставить допустим регистрацию вот тут можете также комментарии написать э, допустим любое там что-нибудь писать приметки какие-то там типа, вот, занимается там и так далее а, вот на моем примере, вот, пожалуйста, то есть, э, сейчас дальше, ладно, не будем останавливаться на этом, сами разберетесь, ничего сложного в принципе-то и нет. Самое важное, срок. Допустим, я использую, ну вот сегодня 1 марта 2019 год, э, я использую, допустим, вот ставлю единичку, когда я ему давал -то? Нажимаю сохранить и ставлю, допустим, также можно установить время этого. Тут можно поставить, допустим, с человеком договорились на такое-то время. Вы можете, допустим, поставить 17 минут. хранить И у вас напоминалка стоит уже. То есть э, там, по-моему, если мне, по-моему, на почту приходит напоминалка, что человек э, ну, человеку нужно напомнить, это, что он зашел там, дали сайтом -то, и так далее. Дальше я. Допустим, человек посмотрел эфир. У вас есть карточка. Вы отмечаете. ДВ. Смотрел. А еще добавить элемент. Закрыл сделку. Закрыл сделку. Вот. Смотрел. Интересно, допустим. Закрыл сделку. Все, у вас на 67% сделана работа осталось регистрация, еще день, То есть, вот это нужно доводить до этапа. Допустим, он посмотрел эфир. Вы этого человека просто переносите вот сюда. На этап переговора. Вы открываете, смотрите. Ага, вы это сделали. То есть, у вас все нормально. Тут. А, смотрел ТВ. Тоже можете перенести сюда. Можете эту карточку вообще другую сделать. Это ваше право. Можете обратно. Вот. Ну, вот так короче переносите людей смотрите допустим на этапе регистрации вы переносите его сюда на этапе регистрации все у вас никуда он не потеряется а также допустим человек не готов сейчас регистрироваться там вы просто создаете метку Напит на этапе покупка вот. вот Давайте сделаем какую а, Вот, на этапе покупки. Также можно метки эти убирать. Допустим. Вот. Убрали. Этот так покуп. Также можно ставить. Нужно ставить срок, когда человек готов будет. Допустим, ставить 15 число. И дату, на какое время вы договариваете. И сохранить. Все, 15 марта 18. То есть человек этого не упустит. Все, это здесь понятно. Также, когда человек покупает, вы его просто сюда переносите. Опять идете сюда. Все у вас тут э, закрыто. Тут можете еще добавить элементы. То есть, э, это вы сами себя следите, отслеживать. Да, допустим, вы забыли э, человек. Э, видите, что на этапе покупки, но ну, забыли кто это, что это. То есть, вот. У вас есть соцсети, у вас есть контакты, вы просто можете нажать на этого человека и вас перебросят на его страничку. Удобно, это очень удобно. В принципе, это понятно. Да? Ну вот, пожалуйста, у меня на примере, допустим, люди, люди, люди, люди. То есть, вот были на ДВ, переговоры, в стадии подписания. Можете также сделать движение то движения, В покупки, старт и так далее. Вот. Также можете убрать, чтобы не видно было эта да, надпись. Также можете нажать. Нажать будет видно. Вот. А создается карточка опять новая, допустим, в Канде. Также нажимаете, все делаете, метки а, дал сайт, допустим, переговоры. Еще можете метку поставить вопрос просто вопрос спросили, э, какой-нибудь цветом там выбираете, а, Также далее подробное описание все делаете. Допустим, вот вопрос, но еще сайт вы не дали. Вопрос потом на этапе, когда человек там будет ним общаетесь, он говорит, да, интересно, там, допустим, вы ставите метку уже просто, то есть вы уже понимаете, какой вы работаете. Также чек лист используете, берете, допустим, у вас есть уже человек один действия, добавляете, и у вас автоматически все эти штучки на Давай, смотрел интересно. Все, человек, если говорит там, мне неинтересно, там просто можете тут какой-нибудь комментарий писать. Допустим, сидит. сидит а находится в проекте. Проекте. Ну и так Вот. То есть, в принципе, очень удобно. А, я не то есть... Ну вот можете, да, добавлять. Ну, тут в комментариях... Это просто я показываю, как настраивать и работать. Вот. Также... Если человек посмотрел, вы его переносите в переговоры. Независимость какой этот? Вот, допустим, на ДВ осмотрел yeah. и он, допустим, на 20% проявит. То есть 43% работал. Также метки ставите, допустим, либо нейтрально, там свои придумывайте, какие-нибудь метки. Цвет можете поменять, редактировать, можно все это очень удобно функционал Вот нейтрально. Вот, но хочу предупредить это работа с компьютера идет собственно я что показываю с телефона пока сам не пробовал этот сорвенку вот эту использовать но скорее всего она тоже работает нужно просто тестировать вот, а, вот как, опять же показываю как я работаю вот. также можно допустим создавать команды но ну, это я, наверное, в следующем видео запишу, покажу, как это делается все. Доски. Вот тут несколько досок можно создавать, допустим, CRM доска. Вот ряды, переговоры. Тут можно многое создавать. Да. Вот, вот моя, которую я создавал. А вот мы создали с вами. В принципе. Да, если кому было полезно это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Это в частности партнеры, новички, которые заходят смотреть, изучать. То есть ваша активность будет полезна. Ссылка на этот сервис будет в описании. Регистрируйтесь, пользуйтесь, внедряйте свой бизнес. Очень удобно, не надо никаких этих. Всем пока.